Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня я расскажу вам про топ-10, э, даже топ-50 бизнес-идей. Вот, значит, минимальным вложением. В любом году, можно 2022, 2023 и так дальше. Давайте тогда уже начнем. Э, Онлайн-курсы это у нас. Первое, он курсы, то есть вы создаете свой курс, и вы сможете с помощью на этом хорошо заработать, ведь вы влаживаете меньше, а потом уже сможете регулярно и пассивно зарабатывать. Если, конечно, хороший курс создадите, или, то бишь, какую-то книгу электронную, где буду покупать, помню один случай, когда книгу покупали, и заработали достаточно много книга была еще в тренде когда как продвинуть свой ролик он до сих пор сейчас в тренде сейчас именно в тренде когда смотрите ролик Он тоже об этом, этом записать тоже хайпануться э -э, про учебу вот тоже сейчас тренд такой про учебу про youtube вы можете создать про эту книгу и хайпануть. Или создать счет канала не знаю. Ну и ролик создаешь что хайпишь, а у меня не получается. Пишите в чем там дело у меня. Тогда я вам дополнительно дам и 5 топ-идеи бизнеса. Только в следующем ролике скину ссылочку вам, кто напишет первым. Пункт выдачи заказов, то есть вы интернет магазин создаете свой, продаете, сейчас покуп покупать, потом уже пункт, пункт уже можно создавать и присылать, в принципе это давняя идея, она вам поможет, минимальное вложение, купили, продали, обычно, третий, тока развитие собственного аккаунта Собственного аккаунта, я даже прям не сказал об этом. Тикток, развитие собственного аккаунта. Да, что как-то про не упомянули. Значит, тикток идем друзья. Все в тикток. Развитие собственного канала, когда больше 800 миллионов подписчиков. то у нас человек посмотрел здесь видеоролики. Что в тиктоке? Можете хайпить на вердероликах, если какой-то хайп. Э, события записали, хопа на все хайпанули. Это, регистрация продвигается, продвигается, вы снимаете, может стоять дополнительные аккаунты, ну вот так. Четвёртое, приготовление и доставка здравой пищи. Ну это как товара, только уже здравой пищи. Можно работать уже на компании какую-то, присылать доставки уже. Или самому, кстати, компании кого-то нанимать, хоть доставляют, ну понятно магазин в инстаграме, то есть выставить свой инстаграм магазин, тут даже есть примеры да я тоже могу стать пример, блин, как-то так вот, как там сказано, инстаграм бизнес можно рекламировать, но это так минимально, не так-то и много получите, но в принципе безопасно пробуйте. Ну я тут не могу ничем похвастаться, пошли дальше. А, ну, корень, э, организация фитнес или йога-турниров, туров. Вы можете лодку купить, сразу поехать куда какой-то остров, на там, в интернете или просто на улице, где сейчас будет, будет летний период каникулы. тогда сможете сказать, так, кто хочет э, фитнес или йога туров, ну, туров, где-то да, там, путешествия, ну, это где-то в Крыму, в Турции можно, можно в вашем городе, где море, где лодка, это как дополнительно, в принципе, куча идей на тему есть, хотите поговорить об этом со мной, чтобы я записывал ролик и рассказал вам, то ставь лайк и напиши мне в комментариях, чтобы я точно вспомнил. Меня зовут Макс, справим еще раз. тут не Макс, там, другой седьмое ручная расписка обуви да можно футболку расписать вот сейчас как я сначала купите без росписи, потом стоите супер распись если вы творческий человек если вы рисуете а тут говорят я рисую без идеи только умею так делать а больше ничего это сложно вот так получается Дальше. Восьмой YouTube канал Прикиньте. Тысяча подписчиков и там часы просмотры можно брать. Вы сможете зарабатывать на этом. Э -э раскрутка блогера можно осуществлять пряму прямую рекламу с помощью непосредственных вставков в ролик рекламы. Там другая тема, там нужно снимать, снимать, снимать чтобы понимать. Ну, такая снимать как я прям, да? В принципе, сойдет. Дальше девятое, барбосшоп, -бар магазин Барбошоп. -бар понятно. Десятое, фотостудия. Фото как какой-то проект, в принципе, тоже годится. Установка пастомата, пастомата. Нужно купить ее, блин, дорого. Почему попал у нас тут двенадцатый магазин орехов и сухофруктов? Ага, только точку выберите там и продавайте. продажа товаров и авито. Понятно, то же самое салон татуажа. Это же 14-15 коверинг-центр. Там тоже можно. Видео и фотосъемка. И заготовление полезных сладостей. 18 -е. производство масел холодных отжима на дому также можно добавить мыло, добавить пиццерию, вставать пиццерию, торты готовить это потом скажу еще может возможно возможно тут еще тут есть организировать экскурсию Эх, такая на каникулах двадцатая Осека. То есть вы не там готовите в посеку, куча у вас посек, так называется пуговой. Ну и ну, вот делаете, ну в чм делать? Кучу-кучу бизнеса или яблоко там поставите. В принципе, купить, продать, все такое. Подробно хотите, чтобы я сделал, то лайк, подписка. 21 прокат инструмента. То есть вы даете автомобиль, но это опасно кому-то на прокатке, ну таксистам, наверное, вообще прокат инструментов, авто Авторазбор, уборка квартиры, продажа сладких ваты, уже такое магазин необычных сладостей с других стран, курсы, крайки и шитьё. Авто, автоподбор изготовление деревянной посуды, ручной работы все эти ручные работы вас будут платить в два раза больше например можете из своего худобу развивать и получится своя работа 29 ошиб поставление белье 30 изготовление с сыроединный салодости на заказ шагари на блин что что плохое шкода можете пострелил 30 из 32 из за из-за него блин перепутал все из травяных чаев также можно добавить и отопления газет <соспитут> да, я не знаю счет этого но в принципе можно на этом еще не знаю продумайте что-то с этим Я о геи разбрасывались потом что будем разбирать покажет про мне нужно ролик записывать это если вы лайк кликните комментарий напишите и это сделаем подписка лайк производство без корыстых мебель ну, уже остается все, что хочешь. Э -э ну, только вот это вот полезнее, чем создавать кучу дверей. Потом, если вы не что может, вы не компания, вы с руками. Ну, можно попробовать. Но будет очень плохо. Конкуренция. А тут, наверное, без конкурентов. Э -э 3-4 изготовления деревянных игрушек. Топ, топ. Частный психолог. Ага так что частный боктор дальше но это уже по другому да или частный инвестор как я если хотите то напишите мне ячку и слух и хрустовика и разнорубчика, бочка разноработчика разноработчик слуха и разноработчик тридцать 37 курсы выживания Производство башних сыров или производство молока домашнего, мяса, яйца, всякое такое, муж на час, э, химический ковров, домашний ательон, Хронизация мероприятий, тату-салон, магазин здорового питания. 45 разведение, разведение рад, парадистых животных ну, разные шармычина магазин профессиональных косметики картина на заказ по фотографии вставление из агат изготовление мебели для животных полировка машин все все удачи, всем как капец